Салют новоприбывшим. Я тоже рад тебя видеть. Освобождаем помещение у меня гости. Так, что вы от меня-то хотите? Нам нужно ваше разрешение на допрос и допуск к личному делу криминального авторитета Петуховича, содержащегося на территории тюрьмы Северский Централ. Данный субъект является одной из самых влиятельных в игру среди птиц. Его показания могут очень сильно помочь в расследовании. Таким образом, если он уже два года как сидит. Вы думаете, что он не может управлять своими людьми дистанционно? Я тебе, конечно, помогу, но ты же сам понимаешь, что не просто так. Недавно у старинной Петуховича изменились планы, и он попросил меня, скажем так, о досрочном освобождении. А каков план? Сначала вы с Геной, двигаясь по коллектору, схему которую я тебе дам, Достигайте обозначенного места, оно находится в от по главным кадематам. 16.00, мои ребята начинают обстрел тюрьмы со стороны главного входа. Ровно 16.05, по кадемату будет выпущена ракета. В тот же самый момент вы подрываете стену в коридоре. Второго взрыва никто не замечает, вы спокойно забираете старину Петуховича и тихо уходите тем же путем. Ну что, согласен? конечно выбора то у меня нет отлично тогда через два часа вы должны быть на позиции Причастны ли вы к событиям прошлой ночи? Вы сами-то как думаете? Хорошо, перефразирую. Это была ваша партия оружия? Нет, да и какой мне резон говорить вам правду? А такой. Ваше личное дело теперь у меня на руках, и в случае отказа... Оно поедет на Лубянку в отдел борьбы с терроризмом, а там на связи не посмотрит и пошлет прямым до Якутии. Тогда у меня к вам предложение. Я говорю вам имя заказчика. Если вы обыграете меня, положим в дурака. Идиот. Ну и где взрывчатка? А ты очки темные сними. Шути мне еще тут. Опа, вот инычка. Через три минуты начинаем.